Конечно, я читал произведение «Маленький принц», и причем читал несколько раз. И каждый раз это новые впечатления, новые эмоции, потому что с возрастом ты оцениваешь немножко по-другому каждое произведение. Что касается дипломатической сущности произведения, то в принципе, да, «Маленький принц» — это как представитель всех нас, он общается с другими Людьми, животными, розами и вообще с другим миром, и представляют свое человечество. И, конечно, где-то в каких-то моментах с него даже можно брать пример. Произведение вне времени, его можно читать и нужно читать, и даже перечитывать, я бы сказал, со временем. У меня пять детей, и старшие познакомились им в 18-20 лет во время обучения в школе. Сейчас они перечитывают это произведение и также помогают малышам 8-10 лет изучать, ну как, понять, осмыслить впервые маленькое произведения «Маленький принц», так как они сейчас, малыши, ставят спектакль по «Маленькому принцу». И я считаю, что... Причем этот спектакль будет на французском языке. Я считаю, что всем, кто изучает французский язык или говорит на французском языке, обязательно нужно читать и знать «Маленького принца». Когда я работал генеральным консулом в Марселе, это 2015-2020 год, нам удалось в городе Монпелье совместно с мэром города Монпелье... Установить памятник Гагарина на большом мосту, который носит имя Юрия Гагарина. И этот мост, он находится на трассе, которая соединяет Марсель и Барселону. И все, кто едут по этой трассе, видят Юрия Гагарина, который смотрит на Россию, раскрыв объятия. И получается, что в городе Монпелье два объекта. Это мост, который носит Юрия Гагарина, имя Юрия Гагарина, и сам сам большой памятник Юрия Гагарина. Также недалеко от Марселя есть остров Бандор, который принадлежит семье Рикаров. Это очень большие производители алкоголя во всем мире. И в свое время Поля Рикаров пригласил Юрия Гагарина к себе отдыхать на остров. Я это узнал эту историю, которая как бы забыта была, посетив их музей алкогольной продукции, где увидел бутылку вина с ображением Юрия Гагарина. И спросил у внука Поля Рикара, Франсуа Франсуа Диаса, говорю... Почему бутылка с Юрием Гагариным находится в вашей коллекции? Он мне рассказал эту историю, что его дедушка пригласил Юрия Гагарина, и он приехал с двумя другими космонавтами. Они были троем и провели несколько дней у них на острове. После чего я предложил к установить памятный знак на острове в честь пребывания Юрия Гагарина, потому что это такой малоизвестный факт, белая страница в истории. И благодаря галерее С и ее руководитель Олеся Суджан которая разработала памятный знак, мы установили этот знак, когда была делегация Москвы в Марселе. Это было очень красочное мероприятие. И теперь, вот, когда посетители, этот остров является открытым, приезжая туда, они, сходя с корабля, видят эту табличку большую, где изображен Юрий Гагарин, и написано, что вот Юрий Гагарин по приглашению полярикара посетил этот остров. И также мы сделали совместно с внуком, в усах с Едесом, ограниченный выпуск вина с изображением Юрия Гагарина. То есть как бы теперь в музее находятся две бутылки, вот того года, когда он был, и вот несколько лет назад, когда мы делали. Имя Юрий Гагарин для меня означает, это мощь нашей державы, то, что гордость, то, что мы первые побывали в космосе, и это у нас не отнять. Впервые это, конечно, я услышал в школе, в начальном классе, в начальной школе, и это, это чувство гордости, чувство, что мы отличаемся чем-то от других, конечно, преследует, идет за мной всю жизнь. Я вспоминаю момент такой, когда я работал в посольстве в Фран... России во Франции, то я участвовал в выставке, которая была посвящена космосу, и главным конечно, экспонатом это была большая фотография Юрия Гагарина. И, к моему удивлению, многие французы не знали, кто это за человек. И рядышком были китайцы, которые подошли и сразу сказали, «А, это же Юрий Гагарин, первый человек, который полетел в космос». На что французы спросили, «Но он же вернулся?» Я говорю, «Ну, конечно, вернулся, если есть фотографии. Вот видите, вот, вся выставка посвящена Юрию Гагарину». И вот этот момент меня еще раз убедил в том, что имя Юрий Гагарин – это означает целую эпоху в истории нашей страны, и я очень горд, что именно у нас, в России, родился Юрий Гагарин, и он полетел от нас в космос.